Мэр города Советская в Калининградской области подал суд на популярную социальную сеть за опубликованное без его ведома фото. На снимке Николай Ваищев в неглиже с товарищем. И, собственно, благодаря одному из них, мир и узнал, какой торс -то у градначальника. Пострадавший намерен наказать всех причастных к утечке, рассчитывая, что его здоровый сон и репутацию вернут 400 тысяч рублей. Светлана Бабруенко пообщалась с обиженным мэром и узнала, что думают горожане. Собрались как-то в мотеле мэр города с друзьями. За отдыхом веселой компании решили и видео снять, и сфотографироваться, а потом сеть выложить. Правда, вскоре опомнились. Таким оголенным градоначальника еще не видели. Они меня обидели. Потому что, повторяю, что у каждого из нас есть э, работа, есть служба, мы где-то чем-то занимаемся, да, а, а есть личное свободное время. И вот э, я... В отпуск уезжаю максимум на 14 дней в году. И поэтому это мое личное время. И я против того, чтобы в мое личное пространство вторгались. Фотографию мэра опубликовали в паблике подслушанно в советские, С тех пор Николай Ваищев даже спать спокойно не может. Много очень комментариев. Понимаете, очень много комментариев, которые ну, мне неприятны совершенно. Вот и все. Обиженный сити-менеджер решил найти и проучить виновных. Ими оказались 19-летняя Виктория, администратор группы и сама соцсеть. С них воищев вместе со своим другом, владельцем мотосалона, и потребовал 400 тысяч рублей морального вреда. Это мы, может быть, хотели показать, как отдыхает чиновник, какая у него классная татуировка, между прочим. Ну и все. То есть, ну, не было никакого злого умысла. Но ну, я и за себя говорю, но я его и не опубликовывала, этот пост. Ну, и за своих, так сказать, коллег. На защиту Виктории встали местные жители. Они показывают разрушенную набережную прямо на границе с Литвой. А ведь когда-то на этих берегах Александр Первый и Наполеон заключили Тильзитский мир. Люди призывают мэра опомниться. В городе столько проблем, а он судится из-за фотографии, которая попала в сеть. Была построена школа, был построен детский сад. Сейчас это все трескается и рушится. Почему-то не подают в суд и не решают проблемы. Масло в огонь подливают юристы. Говорят, шансов выиграть дело против паблика у Ваищева практически нет. Он лицо публичное, а значит его фото всеобщее достояние. Раньше надо было думать. На самом деле лицо должно было само не допускать как создание такой фотографии, так и ее публикацию. В данном случае он этого не сделал, поэтому это и стало предметом обсуждения точку в этом нелегком споре поставит суд в случае победы николай ваищев пообещал отказаться от моральной компенсации в пользу своих юристов тем временем жители города готовы собрать деньги на оплату адвокаты для виктории первое заседание по делу состоится 12 декабря светлана бабруенко елена калинина и алексей качан известия специально для пятого канала